привет всем меня зовут марат это компания фундамент спб сегодня мы заехали на один из промышленных объектов которые реализует наша компания в этом видео мы вкратце расскажем об этом объекте расскажем о технологиях которые мы здесь применяем их можно использовать тоже в загородном строительстве расскажем в целом предысторию и этапность движения этого объекта от начала до момента в котором мы сейчас находимся пошли смотреть Вкратце расскажу о самом объекте, здесь у нас планируется цех металлообработки, общая площадь этого пространства будет составлять 8000 метров квадратных, здесь у нас есть ряд задач по устройству фундаментов под линии обработки металла, их будет здесь три штуки, есть задачи по устройству силовых плит для складирования первичной и готовой продукции, которая будет выходить с этого завода, и есть задача по устройству конструктивных полов, которые будут объединять все конструкции, сделают максимально удобным эксплуатацию вот этого будущего, оборудование, которое будет здесь использоваться. Также у нас есть задача по устройству конструктивных полов, которые объединят все конструкции воедино и позволят комфортно двигаться по цеху без ступенек, волны и ну, прочих неудобных моментов. В конце мы планируем выполнить уже финишные покрытия во всем цеху. Где-то будет использоваться полимерное покрытие, где-то бетон с топпингом. Все эти моменты позволят обеспылить цех, создать ровные удобные пространства для будущих и позволит обеспечить долгий срок службы конструкции без его разрушения. Ключевыми элементами нашего проекта являются три фундамента под линии продольные и поперечной резки металла. Здесь у меня за спиной э, устройство основания под первую линию. Общий габарит этой конструкции будет где-то 30 на 20 метров. Сейчас у нас ведутся работы по устройству приямков. В рамках проекта есть решения, которые необходимо выполнить, такие как приямок глубиной 8 метров, который будет ну, по технологии необходим для того, чтобы оборудование работало э, хорошо. Вот. Что касается приямка, здесь вот есть технология, которая позволяет выкопать приямок без обрушения откосов. Ввиду того, что у нас есть уже существующие полы, есть у нас фундаменты под строение, которые у нас здесь есть. Поэтому необходимо было использовать решение, которое защитит от обрушения оснований из-под несущих конструкций. Вот здесь применяется стандартный шпунт, шпунт Ларсена, это металлический Отдельные элементы, которые погружаются при помощи вибропогружателя, вот он стоит за спиной, они загоняются в грунт вот здесь порядка 10 метров, потом будет устанавливаться распорная система, которая не позволит сжаться конструкции, делается для того, это для того чтобы мы могли сейчас, после того, как контур закроется полностью, выкопать внутри приямок на 10 метров и постепенно уже бетоном, поднять стенки сделать дно и уже выйти в наш будущий фундамент в рамках этого фундамента мы уже э, вырезали кусок пола его демонтировали выбрали котлован на 2 метра можно обратить внимание что где-то мы вскрыли стены которые были в старом проекте предыдущего цеха вот там можно увидеть участок здесь мы специально западлицо к нему подрезались вот в рамках проекта, который мы разрабатывали, мы как раз учитывали эти моменты. И загружаем шпунт, примерно еще неделю мы будем его грузить, потом погружаемся вовнутрь и начинаем выбирать. Здесь у нас фундамент под линию продольной резки номер 2, здесь тоже уже частично выбран котлован, шпунт с одной стороны забит, и пока планируем заводить вторую сторону, шпунт вчера только приехал. Ситуация аналогична прошлому фундамента. сейчас все загружаем, выкапываем и начинаем бетонировать после того, как мы это дело закончим. здесь будет демонтаж вот этого всего объема бетона, на котором мы стоим, и уже устройство фундамента полноценно. Пойдем вот линию поперечной резки посмотрим, там уже этап более финишный. Можно обратить внимание, что вот при демонтаже пола мы вот выбирали такие куски бетона. Пол здесь был 200 миллиметров, армирование не очень густое, поэтому демонтаж был э, легким. Э, часть бетона мы уже вывезли с объекта, часть сейчас накапливаем в этих кучах, в одно место собираем. Ну после того, как уже объем накопится, также в машину и на вывоз. Спиной у меня линия поперечной резки, здесь будет располагаться оборудование, которое будет обрабатывать в перспективе металл. Длина конструкции 35 метров. Уже выполнено нижнее армирование, сам фундамент имеет разноуровневую конфигурацию, здесь у нас будет толщина бетона 600 мм, в дальней стороне 1300 сейчас мы ожидаем поставку закладных деталей, фундаменты под промышленное оборудование всегда сопровождаются огромным количеством закладных деталей, отверстий под различные крепления, анкерные группы, трубопроводы, кабели, кабелепроводы. Вот сейчас у нас уже армирование практически завершено, поставка закладных деталей планируется на следующей неделе. Мы уже планируем их смонтировать, после этого завершить армирование и уже приступать к активной фазе бетонирования. Ввиду того, что у нас высота фундамента здесь составляет 1300, для того, чтобы распределить верхнюю и нижнюю сетку в нужные проектные положения, зафиксировать ее жестко, здесь используется сварной арматурный каркас. Технология, которая редко применяется в загородном строительстве, можно увидеть, что вот эти элементы, они все на сварке, это позволяет жестко зафиксировать стойки, уже сверху будет ложиться сетка, вот подобная той, которая у меня под ногами, и для того, чтобы она не провисала и не падала вниз, вот такие элементы используются. Для того, чтобы реализовать проект в срок, у нас здесь есть разбитие по участкам и видам работы. Вот у меня за спиной небольшой арматурный цех. Здесь ребята режут арматуру, гнут, варят арматурные каркасы, которые перспективе попадают уже на участок монтажа этих элементов. Здесь у нас есть опалубочный цех ребята здесь из фанеры изготавливают уже нужны длинные элементы для того чтобы на месте уже происходил только монтаж и раскрепление опалубки вот создание дополнительных цехов сопровождает вот такие большие стройки это позволяет оптимизировать сроки строительства, уменьшить затраты на их реализацию после поступления уже на строительный участок есть тоже разные специалисты одни люди вяжут арматуру есть отдельные плотники, которые занимаются монтажом опалубки на этапе бетонирования будут отдельные специалисты, которые умеют затирать бетон и у них получается лучше, чем у тех, кто делают все подряд, соответственно труда на участках именно промышленного строительства уже более развито, чем в загородном строительстве. промышленное строительство в отличие от загородного требует другого подхода в частности то что мы сейчас говорили это организация труда есть разделение на конкретные участки которые выполняют каждый свою задачу также есть существенное отличие в формате именно документации которая ведется на объекте это такой скрытый элемент который сложно пощупать руками да но в формате именно Трудоемкости этой задачи и важности это такой вот отличительный момент. То есть у нас здесь на участке есть журнал общих работ, журнал сварных работ, бетонных работ, журнал авторского надзора, ряд больших домов исполнительной документации, которые каждый этап актируют. Есть журнал надзора за строительством, то есть их надзор приезжает, каждый элемент просматривает, записывает эти моменты в журнал, который унифицирован. Вот этот ряд документов позволяет как раз наладить взаимодействие между заказчиком, подрядчиком, техническим надзором, авторским надзором, заданием от смежных субподрядчиков и заказчиков. То есть вот надо в рамках промышленной стройки синхронизировать мнение большего количества участников, чем в загородной стройке. Ну что, на сегодня все рассказали про объект Селлорш, фундаменты под промышленное оборудование. Кому интересно наши видео, пишите в комментарии, задавайте вопросы, будем на них отвечать. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.